Привет, с вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп В данном видео мы вам покажем Dualtron X В каком виде он приходит с завода Minimotors к нам в Россию Распакуем, поговорим с вами о технических характеристиках данного самоката И устроим небольшие покатушки Поехали! Итак, друзья, самокат Dualtron X с завода Minimotors приходит в таком виде, как вы видите перед глазами упаковки. Длина упаковки 137 см, длина Ширина 41 см и высота 80 см да, друзья, и самый главный момент. Ваше мнение. Как вы думаете, может ли стоить самокат 300 тысяч рублей? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо. А мы закрыли с вами коробку. Под коробкой у нас находится металлическая обрешетка. В металлической обрешетке находится наш монстр. Как вы видите, металлическая обрешетка такая капитальная, хорошая, мощная, прочная. Это говорит о том, что при заказе в нашем магазине, при отправке его в какой-либо город, транспортировка этого самоката будет безопасной и надежной. Здрасте, у нас просто обзор сейчас X, Dualtron X, здравствуйте. Ну поэтому сейчас надо... А я хотел... Поготоваться в Просто сложная техника. Так, ну что, поехали дальше, да? Смотреть, что у него... Как он у нас собирается, и что в комплекта сходит. В первую очередь поднимаем мы с вами руль. Здесь у нас идет тяжка муфта рулевой колонке. Мы с вами стягиваем. Так, здесь, как понимаю, у нас зарядное устройство. Зарядное устройство. Мини Моторс на 6,5 ампер максимально 6 амперная выдача здесь у нас по характеристикам указано так вот на вторая зарядка здесь у нас находится второе зарядное устройство оно стандартное и как вот я понял что это идет как раз на рулевую колонку стандартная на максимально два с половиной ампера мини-моторс ключ мини стандартный обновленный Демпфер его мы тоже установим с вами так и Болты. Болты, скорее всего, для установки как раз демпера, я так предполагаю. Ну, сейчас мы с вами посмотрим все вместе и будем разбираться, что здесь, к чему и чем его едят. Круглевую колонку мы с вами поставили, закрепили. Здесь э, ручки, грипсы. Устанавливаются они таким образом. Здесь у нас фиксаторы стандарт, стандартные, как на спидвеях, да, то есть только в другую сторону. Посмотрим, здесь у нас есть ли. Да, давайте с со с этой стороны и посмотрим с вами. Если обратитесь здесь, то, в принципе, касаемо люфта, здесь можно шестигранчиком вот подкручивать. Ну, не знаю, значит, люфта вообще будет или не будет, но, тем не менее, на всякий случай, как я понял, мини-моторс, он а, постраховался и сделает. это. Вот это да, прям, знаете, как вот когда, знаете, покупать телефон на Apple, да, там, iPhone, либо там планшеты, систему, да, то есть, ну, производство Apple, и приятно берете в руки, да, то есть и приятно его распаковывать, брать товар в руки, да, вот здесь сейчас ощущения точно такие же, честно, без преувеличения. Ну, кто понимает, тот поймет, да, о чем речь идет. Друзья, распаковываю, собираю вот, честно, первый раз. То есть мы их, uh, x ну, продавали, да, то есть это дело, вот. но лично я, и я его не собирал, честно, поэтому сейчас я делаю с вами. Честно, я даже на x туда даже покатался. Мы в этом видосе тоже приложим покатушки эти, у нас клиент приехал забирать x свой. Вот. И я покатался на этом смакать. Подвеска это просто что-то с чем-то. На слонге автолюбителей выражусь, да, то есть, например, поэтому мне, по мне это подвеска, как если машина говорить, да, то есть насадимся, например, там Крузак 20, либо там 570-й LX, Lexus да, а, мягкая, как корабль. Вот здесь то же самое. Мое мнение, прям вот прям очень мягкая, комфортная, плавное. Единственное, что вот, а, по демпферу, по демпферу. Мне лично не понравилось, потому что демпфер ну, установлен на, на левую сторону. Да? А, и, соответственно, при установке демпфера, когда вы катаетесь, то есть а, при повороте самоката вправо радиус поворота очень хороший. А вот если влево, левую поворачивать, то здесь уже радиус поворота становится на порядок меньше В связи с установленным демпфером Поэтому вот такой момент Но здесь нужно еще понимать, что в принципе Вы, наверное, сами знаете, что демпфер сам по себе нужен В принципе, для покатушек на бездорожье На бездорожье если планируете ездить там по ровной поверхности, да, то есть э, по городу, скажем так, да, ну, хотя это сумокат, в принципе, для города, мне кажется, не, не особо предназначен. Вот, но тем не менее, да, то есть по мне лучше, наверное, без демпфера, чтобы ощутить вот здесь все прелести именно в управляемости, и поворотах, и так далее. А если все-таки за городом, да, то есть по бездорожью, то здесь, конечно, демпфер, он необходим, чтобы не ловить воблинг. Прямо, знаете, вот, устройство чтобы там пылинки сдувать. Настолько он, конечно, красавчик. Друзья, скажите, вот напишите свои комментарии, пожалуйста. Вот первоначальное ваше впечатление и мнение по поводу вот этого самоката. Опять же, вернусь к тому, что я сказал немножко ранее. Стоит ли он 300 тысяч рублей? Посмотрите на этого красавца, да, то есть и дайте, пожалуйста, обратную связь. Будем очень признательны. Итак, друзья, мы измерили габарит самоката в собранном виде. Длина составляет 130 сантиметров, Ширина руля 63,5 сантиметра, Высота 128 сантиметров. Высоту мы измеряли от земли до верхней ручки. Ширина деки 35 сантиметров, Полезная длина деки 58 сантиметров, Мы измеряли полезную... Площадь деки от э, э, рулевой, скажем так, окончания рулевой, даже не рейки, да, как его назовем, а, гу да, гуся, э, и до окончания, скажем так, таких вот подножек для ног райдеров в пути, да, потому что, в принципе, здесь, конечно, съедает амортизатор часть, да, то есть, но, тем не менее, идет по бокам достаточно большая, широкая э, дека, ну, достаточно комфортно есть, поэтому измерили вот до края окончания деки и а, клиренс а, клиренс а, полезный клиренс Обращу, хотел обратить внимание на почему по слово полезный потому что если вы обратите внимание на подножку вот мы его складываем и как вы видите вот клиренс идет сюда да то есть а подножка она съедает небольшой объем клиренса и поэтому полезная площадь полезный клиренс составляет 16 см сантиметров Собственный вес электросамока составляет 62 килограмма. по заявлению производителя, самока собран из высокопрочного и облегченного алюминия с использованием пластиковых материалов. Ты чё, бандит? Так, <с underestimatedBIuxe> друзья, мы установили демпфер. Как я вам говорил ранее, радиус поворота немножко теряется при повороте, да, то есть мы поворачиваем с вами в правую сторону угол поворота. Больше, чем при повороте налево. На камере это наглядно видно. А, ну, с демпфером он идет стандартно с регулировкой мягкости жесткости, да. То есть здесь соответственно вы подкручиваете, да, как хотите, тут был мягче, либо жестче. Сейчас он пожестче. Крутили до Бета, он стал помягче. Максимальная весовая нагрузка данного самоката, по заявлению производителя, составляет 160 кг. Размер колес составляет 13 дюймов. Амортизация в данном самокате идет газомасленно с пружиной, с регулировкой жесткости. Система торможения в данном самокате два гидравлических дисковых тормоза, рекуперативный тормоз и система B торможения. С левой стороны у нас идет меню освещения смоката. Здесь у нас включение и отключение света. Кнопка аварийного освещения. тумблер поворотника, влево, центральное отключение и вправо, право поворотник. Снизу звуковой сигнал. А справа, с стороны, у нас стоит стандартный обновленный курок газа, стандартные три кнопки, power включения, соответственно, рядом кнопочка маленькая, это режимы скоростей, режима скорости, и кнопка мото, это, соответственно, у нас с показывает дистанцию, вольтаж, время поездки да, то есть э, текущий пробег. Бортовой компьютер мы с вами поговорим чуть позже. По центру рулевой колонки у нас находится два дисплея, два экранчика. Каждый экран э, говорит, показывает вольтаж заряда аккумулятора. То есть э, именно аккумулятор, который первый находится в рулевой колонке, и основной, который находится в нижней части даки. Верхняя кнопка включает питание. А нижняя, она уже включает подсветку. С левой стороны стоят точно такие же кнопки, вот, но они э, не подключены, они просто сделали, э, скажем так, э, мини-мотос, сделали их повторные на эту сторону, но не подключены. То есть, в принципе, подключить возможно, при желании. Здесь у нас выведены два разъема под USB, один на 1 ампер, другой на 2.1 А. То есть, в принципе, вы можете заряжать свои гаджеты в пути спокойно от этого аккумулятора. Ну что, друзья, попробуем прокатиться. Включаем бортовой компьютер, третья скорость. Ну что, поехали. паники. А мы не едем. А знаете все почему? Потому что нужно активировать его. Активировать с помощью отпечатка пальца. Когда включаете самокат с отпечатком пальца бортовым компьютером, если у вас мигает, видите, в три цвета. Вам нужно его активировать следующим образом. Прислоняйте свой отпечаток пальца. Замигал зеленый раз. Делаем это второй раз. То же самое. А сейчас кстати третий, третий раз, четвертый и последний пятый все. он у нас активировался. Ну что, поехали? Управляемость как? Вообще просто офигенно. Классно? Здравствуйте. Здравствуйте. Тормоза, управляемость. Единственное, что да, вот э, демпфер, э, когда едешь, например, в левую сторону поворачиваешь, да, то есть, например, вправо, ну, вот, на ранизм поворота отличный, да. Вот, а в левую сторону, если поворачиваешь демппер э, это, он ну, мешает полностью развернуть. То, что вот ограничение стоит. да, справа нормально. Угу. Слева все, больше не дает. дает То есть на левую сторону поворот ограничен? Ограничен, да, из-за демпфера А переставить его возможно, на нет? Слушай, ну видимо, наверное, нет, да Хотя? Если ну, хотя надо, надо посмотреть, может быть, там, у него как-то можно будет, да, там, переставить, либо это надо посмотреть Здесь нет разъемов, к сожалению это а так, Либо я... снять его нафиг вообще Либо снять, да, то есть я, в принципе, если планируется, ездить, ну, если планируется ездить по кочкам больших, да, то он обязательно. По большим там, например, по нему. Какая скорость была? Я 69 разогнался. Ну, может больше, просто ну, там уже некуда. было. Итак, друзья, на самом деле, касаемо отпечатка пальцев, по, ну, по нашему мнению, это одна из очень удобных, полезных опций с точки зрения противоугона системы Понятное дело, что в принципе любой самокат при желании можно поднять, погрузить в багажник, да, то есть и поехал Но если мы убираем вот эти моменты, то в принципе без активации отпечатка пальца, да, как мы изначально в видео сейчас снимали, немножко ранее, да пытались завести и поехать, а самокат не едет То есть опция, она очень на самом деле полезная Поэтому при активации вы в данном самокате можете активировать до 5 человек. В стоке на Duatron X он идет без сидения. Но вы можете установить вот такое стильное Duatron X сиденье На самом деле дизайн его такой хай-тековский, да, стильный, как в принципе сам самокат. Итак, друзья, как вы видите, в нижней части деки производитель предусмотрел систему охлаждения контроллеров и аккумулятора. Здесь в этом самокате идет два аккумулятора. Основной аккумулятор, который отвечает как раз за именно движение самого самоката, да, то есть скоростные параметры, его дистанцию, это находится в нижней части деки. Его емкость составляет 45 ампер-часа. LG. Сделан он из банок, банки 800, 800, 18650, прошу прощения. И второй аккумулятор на 6 часа также LG, также 18650 элементы. Находится в рулевой колонке и отвечает за освещение данного самоката. Дальность хода на данном самокате, по заявлению производителя, составляет до 200 км. Но, опять же, 200 километров зависит от манеры езды, веса райдера и скоростных режимов. Данный самокат полноприводный, полный привод работает всегда. Мощность мотора составляет 6720 ватт в час. С помощью этих моторов скорость достигается до 100 километров в час. Опять же, максимальная скорость зависит, как вы понимаете, это и от веса райдера, и от местности, по которой вы катаетесь. Так, а теперь, друзья, поговорим с вами о бортовом компьютере. Данный бортовый компьютер стандартный, как мы видим, выглядит как на Dualtron Thunder и 1.0 в спидвэях. Ну, посмотрим, что, соответственно, он у себя представляет. Итак, P0 – размер колес, P1 – вольтаж, P2 – магнитные полюса, P3 – выбор датчика скорости, 1 – внешний, 0 – внутренний, P4 – выбор километры либо мили, P5 – Zero старс место, либо единичка, всего поставить старс столчка. А, P6 круиз-контроль, 1 включение, 0 выключение. P7 уровень плавного старта а, от 0 до 5, чем выше показатель, тем плавнее старт. P8 уровень выдаваемой скорости в процентном соотношении. А, так, P9 а, батарея сейф, но это в принципе говорит о, о крутящем моменте самоката то есть там есть три режима, первая, вторая, третья да? То есть чем выше вес, чем больше вес райдера, тем, соответственно, надо выше ставить настройку То есть, соответственно, три, ну, настройка номер три ставить. PA рекуперация, 0-5 чем выше, тем реж, резче будет тормоз PB яркость дисплея, PC время отключения самоката PD АБС 0 выключения, 1 включение также в этом самокате есть опция PE, по заявлению, опять же, производителя, что эта опция, если мы ставим на единичку, функция отвечает за блокировку колес, но что-то мы попробовали, пока не разобрались, поэтому сейчас, ну, утверждать это не можем, поэтому разберемся, обязательно скажем в комментариях, ответим. Зарядное устройство идет для основного аккумулятора на 45 часа 6 Амперное. Здесь находится у нас с вами два разъема, то есть при желании можно купить еще одно зарядное устройство и заряжает двух зарядок. Если с одной зарядкой 6 амперной, 45 ампер, то есть у нас получается с вами ориентировочно где-то 7-8 часов полный заряд. Но учитывая того, что по последней 20% заряда аккумулятор заряжается по послабее, то в принципе где-то в районе 10 часов у вас займет время зарядки основного аккумулятора. Правильно. Второй зарядный устройство, которое идет в комплекте на 2,5 ампер часа, он, отвечает, он заряжает второй аккумулятор, который стоит у нас в рулевой колонке, который, аккумулятор, который отвечает за подсветку. А, учитывая то, что здесь 2,5 А, ну в среднем зарядка займет около 3-4 часов. И в комплектации данного самоката, как на предыдущих версиях Dualtron, как вы помните, да, Thunder, Spider, трешка два раптора, да, то есть у них у всех идет пульт для изменения либо отключения системы подсветки или изменения цветового решения на подсветке, то здесь в комплекте пульта нету. Итак, друзья, спасибо вам большое за внимание, с вами был Станислав, магазин Гироскутер Шоп, для вас в этом видео мы сделали, постарались сделать подробный обзор Duatron X с небольшими покатушками, спасибо, что вы с нами, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, Дальше будет очень много интересного. И хотелось бы также еще раз у вас спросить, какое ваше мнение о данном самокате, что вы думаете? Оставляйте комментарии. Спасибо, всем удачи, всем пока! Кстати, ноги-то чистые, что удивительно. Для самокатов такое впервые в жизни вижу. Сколько проехал, ноги не грязные, хотя крылья забрызганы. Удивительно, но факт. ну как, спину. А-а-а! Здрасте, да. Настя. Да. Все, что выше поясницы. <Свасло> Ух ты Ну <ее свасло> <моя. свасло> <свасло> да, вот отсюда и летит. Немножечко грязи. Так что здесь, ребят, придется поставить брызговичок для влажной погоды. Нижняя на 2-1 ампера, а верхняя 1 амперная. Заряд идет и там и там, а при отключении заряд уходит. То есть это клавиша, которая отвечает за в принципе, весь свет общий, За батарейку она, она, она отвечает она за да, полностью батарейку. Включение питания, верхняя индикация батареи, вольтаж и подключение как раз этих вот USB разъемов.